Можно? Я всегда хотела иметь идеальную улыбку. Это началось еще с детства, когда а, девочки начали одеваться, чтобы понравиться мальчикам, а мальчики дергали девочек за косички, чтобы также привлечь внимание. И я думала, почему я не могу полностью выразить свои эмоции. И заметила одну вещь, что... Когда смешно, когда все веселятся и шутят, я постоянно пытаюсь прикрыть улыбку рукой или там как-то отвернуться, скрыть эмоции, потому что всегда смущалась своей улыбки. Мне она не нравилась из-за расстояния между зубов. И когда мне исполнилось 18 лет, я села на кухне с родителями и предложила альтернативу брекетам и лайнерам, которые мне не подошли, которые не исправили бы ничего, а, винира. Родители долго расспрашивали, почему, зачем, что тебе не нравится, но в итоге согласились. И по итогу мы начали искать клинику, наткнулись на клинику 32, а, и самым главным критерием для меня было в выборе клиники – это понимание врача, понимание специалиста, а, когда вы находитесь на одной волне, работы проходят намного веселее, намного проще. И в конечном итоге я надеюсь получить то, что я хочу и всегда хотела. Mm -hmm. Сегодня, наконец-то, у меня появились замечательные виниры. И сейчас хочется улыбаться, хочется делать много фотографий и смотреть на реакцию моих родных, близких. Я очень рада. И благодарна клинике 32 за такую замечательную улыбку.